В центральном поле государственного кремлевского дворца нужно сказать, что Казанский федеральный университет, студенческий телеканал Универ ТВ, был приглашен на торжественную церемонию вручения 7 всероссийской премии за верность науке. Прямо сейчас можно обратить внимание, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков отвечают на вопросы журналистов. Обратите внимание, вот здесь вот работает музыкальная зона, фотозона. Чтобы попасть на мероприятие, нужно было соблюдать, во-первых, формат мероприятия, это ковид-фри. Мы приходим с QR-кодами и с комбортами, ну и, во-вторых, мы соблюдаем, конечно, вечерний дресс-код. В год науки и технологий было подано рекордное количество заявок – 744 среди 15 номинаций. Впервые вручение премии за верность науке проходило в Кремлевском дворце. И в этом году, мне кажется, масштаб премии и масштаб... Тех команд и тех личностей, которые представлены в номинациях, особенно, особенно высокий, особенно серьезный. Седьмая Всероссийская премия «За верность науки» с 2015 года вручается ежегодно за выдающиеся достижения в области научной коммуникации. Ее цель – повышение престижа деятельности российских ученых и инженеров. Среди задач – информационная поддержка ученых, обеспечение их широкого присутствия в медийном поле, формирование позитивного имиджа российской науки. Награды лауреатам вручили заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, глава Миноборнауки России Валерий Фальков, российский кинорежиссер Клим Шипенко и другие видные деятели науки, культуры и искусства. Лучшие программы на телевидении стала картина «Мира» с Михаилом Ковальчуком «Россия. Культура». Премию вручил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Ничто так широко не доводит основные научные посылы и не популяризируют науку, как то самое телевидение, зрителями коего мы с вами являемся. А зрители у телевидения очень разбалованные и очень требовательные. Показать зрителям что-то сложное и рассказать таким языком, чтобы зрители захотели это смотреть и слушать, это невероятно трудная задача. И главная цель, я думаю, и года науки – это... на Привлечение молодежи в науку. Раз. И второе – поднятие авторитета научного знания среди наших людей. И это, я думаю, главная цель. Лучшим электронным СМИ о науке стало научно-популярное интернет-издание «Н плюс один». Также были вручены призы в номинации «Лучший научно-произведительский проект года», «Лучший онлайн-проект о науке», «Лучшее периодическое издание о науке», «Лучшая программа о науке на радио» и другие. Ведущими были Валдис Пельш и Валерия Лонская. Во время торжественной церемонии на сцене Государственного Кремлевского дворца также выступила группа 312, Земляне, Юлия Савичева и другие. Пока мы берем себя, в наших руках мир. Илья Андреев, Москва, Универньюз.